Юля беременна И я готовлюсь стать папой Всем привет! Давненько у нас не было с вами Переписки с фейками Да и вы очень сильно просили Я просто периодически в своем инстаграме Нахожу всякую дичь от всяких различных Фейков, различных личностей Заканчивая гоголем И начиная популярными блогерами И тиктокерами. Так вот, сегодня я не смогла Пройти мимо одного очень Интересного аккаунта, который меня Заинтересовал своим, собственно Сообщением, потому что видно, что человек Смотрит мой второй канал Наталья Володина Сообщение было не от кого-то там А от самого Влада Бумаги Ребята, Влад Бумага Мне написал настоящий Влад Бумага Нет Читаю сообщение. Привет, тельняшка, именно тельняшка. Уже уже палимся, уже палимся, что мы фейк Видел твое видео, где ты смотрела, смотрела на мой мерч. Ты зачем его обсирала? И тут как бы вопрос. А что простите? По-моему, я в этих видео стараюсь быть максимально лояльной и говорю все по делу. То есть, если у вещей есть какие-то катушки, да, то я говорю об этих катушках. У Влада, насколько я помню, мне очень сильно что не понравилось это цена потому что мерч был очень дорогой, и многие со мной согласились. Поэтому я предлагаю этому фейку об этом и написать. Привет, не понимаю. А чё? Нет, напишу, не понимаю, в чем, э, собственно, проблема, потому что единственное, что мне не понравилось, это цена. Привет, не понимаю, в чем, собственно, проблема, потому что единственное, что мне не понравилось, это цена. Я ничего не обсирала. Посмотрим, что ответит этот фейк. Если у тебя нет денег, и ты бомжик. Продолжение <laughs> ты даже не смотри в сторону моей одежды это для богатых таких как я офигеть, вот это просто офигевший фейк вы представляете, я считаю это ненормально так писать особенно когда ты, ну даже если ты кем-то притворяешься, вот представляете кто-то же верит, что это настоящий Влад Бумага и кто-то потом ему скажет, я обозвал меня бомжихой, слушайте, я видимо реально бомжиха, раз меня не устраивает цена, давайте, знаете что что напишем? Напишем из разряда серьезно, а своим подписчикам ты также говоришь? Ладно, пока мы будем ждать ответа, я предлагаю зайти и посмотреть, что же там с этим профилем Влад А4, давайте посмотрим. Влад А4, настоящий А4, я и только я, Юля Годунова, баба моя. Прям стишок какой-то получился Я ж чуть не чихнула а, Всего лишь 6 фотографий Ну, для фейка это, по-моему, стандартная такая тема а, Подписки на тельняшку, серьезно Ладно, я польщена Я польщена, но хорошо Посмотрим фотографии Сплю и думаю я о тебе, о тебе, о тебе Влад это бумага М это Милену Ц это ЦУМ Г это Гелик Врум-врум Что за больная фантазия? Я бы не удивилась, если бы было написано, ну, что-то г а тут намешано все просто в одну кучу. И песня Милена, это М. И его собственная песня Влада Бумаги. Боже, боже мой. Ладно, уже интересно. Я на пальце всех вертел и ни капли не вспотел. Планету назову тобой, если звать тебя Землей. Ладно, хорошо, неплохо. Мой первый сын, я назвала его Степа, будет жить с моим хомяком, которого звать Клепа. йоу йо, йоу Че за дичь? Что Давайте посмотрим, он ответил или нет. Да, мне нужны только их деньги и вообще не лезь ко мне. Слушай, началась агрессия. По-моему, единственный, кто лезет кому, так это он ко мне. Реально. И он же мне и написал. Не я написала этому фейку, а фейк написал мне. В смысле? Я сейчас реально напишу этому фейку, что это... Ты первый написал, а не я. Ну, реально. Типа, в чем твоя проблема, чувак? Пишет что-то. Потому что ты сняла обзор на мои вещи. Я же не лезу в твои трусы. А, а это тут причем и речи не было. А об этом. Очень странное сообщение. Мне сегодня какие-то тупые опечатки. Вместо было я написала быда. Обожаю, когда телефон исправляет так чудесно. Опять что-то пишет. Ну давай, удиви меня. Удиви меня на этот раз. Что ты мне напишешь? Давай. Пока предлагаю, пишет посмотреть еще оставшиеся три фотографии. А я, молодой принц, я сияю ярко. Пришел в школу, чтоб девчонкам стало жарко. Я смотрю, туда с какой-то поэт. Реально поэт, потому что стихов у нас еще, по-моему, не было. У нас было что-то похожее, но нет. А тут прям стихи-стихи. О, совместная фоточка с Юлей. Это моя крошка. Я люблю ее немножко. Хочу, детка, съесть твои котлетки. Йоу-йо-йо, -йо -йо. сделаем кекс с тобой в кино. А вот тут рифма про но все равно очень тупо и смешно Ну и последняя фотка, это Ламборджини Влада, это ламба Врум, врум, он пересмотрел что ли Этот клип, который extension или как его там, нет, не extension, Который 9 что-то икс там У него врум, врум, та -та -та -та. Врум, врум Там что-то такое, ну кто Понял, тот понял, а кто не понял, сорян Ладно, профиль посмотрели, написал что Или не написал, вот и все Я тебе запрещаю больше смотреть на Мои вещи, если увижу, я Приеду к тебе домой и украду твою кошку Дусю. Дусю? Серьезно? Пять минут, ребят. Пять минут. Да подожди ты, ну не брокайся. Стой, я поговорить хочу. Ты знаешь, что ты теперь не Туся, а Дуся? Знаешь об этом? М? Ты Дуся? Она ничего не понимает. Посмотри на ее растерянное лицо. Она просто ничего не понимает. Дуся. И Санса ничего не понимает Я напишу следующее, Дуся Типа Дуся? Кто такая Дуся Вообще? Да, твоя Самса лысая И имя у нее, как у Беляша А, Санса, я пушистых люблю И ты Дусю обижаешь Самса, ты знаешь, что у тебя Теперь тоже новое имя? У меня сегодня коты поменялись местами Интересно, такое бывает не нечасто Нужно сменить в паспорте имена Мне кот Беляш Ладно, уговорил Больше не буду Смотреть на твои вещи Пока это настолько тупо, вы просто представьте. Во-первых, побиво того, что человек смотрит мои видео, знает про мой канал Наталья Володина, на котором я снимаю обзор на мерч, посмотрел обзор на мерч Влада, чего-то там выдумал, обиделся, пришел на меня бомбить и написал о том, что моих кошек зовут Самса и Дуся, и ему нравится Дуся больше, чем Самса. Боже, у меня это в голове не укладывается. Что, испугалась? Я так и знал. Сыкуха! Нач я ждала, я реально ждала. Я думала, когда же начнется этот момент, когда меня начнут сравнивать с говном и месить в болото. Эй, ты че млачишь? Млачишь, новое слово, интересно. Ну, это, наверное, печатка, но понятно. Но млачишь мне нравится. Ты че млачишь? А я не думаю, что есть какой-то смысл ему отвечать. Типа, это можно подвести к логическому концу. И я просто не вижу, о чем здесь общаться с человеком дальше. Когда тебя сразу начинают оскорблять, ты как бы все. Я всем расскажу, что ты в штаны навалила. Да. Так навалило, что аж буговка расстегнулась на живочке. Настолько навалило. Отвечай мне! Я Влад Бумага! Понятно? Влад Бумага наш король, я считаю. Ему нужно отвечать. Не, ну, это какие-то высеры. Ау! Блин, я обычно, когда мне пишут ау, мне хочется писать, что мы не в лесу, чтобы говорить ау. Но тут я не хочу вообще реально отвечать. Хватит уже мне, может быть, его заблокировать? Я не знаю, ну, типа, ну, это логично уже, перебор. Опа! Э, такого я не ожидала. Смена тактики, господа. А хочешь, сделаем вместе видео. Видео. Ладно, заинтриговал. Хорошо. Такое. Давай. Кто откажется с Владом Бумагой снять совместное видео? Наверное, только дурачок. Эх, я на самом деле помню Влада, когда он еще был совсем-совсем маленький, но ну, по своим подписчикам. А, у него тогда было 30 тысяч подписчиков. Он снимал то ли лайфхаки. Я тогда тоже снимала лайфхаки. Мы с ним переписывались. Там он что-то спрашивал. А я что-то спрашивала у него. И вообще рада за него. Влад крутой. И добрый очень. Челлендж можно. Челлендж. Именно челлендж. Ну, о. Например. Просто интересно, что же там? За челлендж. Челлендж, вообще, насколько я поняла, сейчас уже не сильно модно. И, ну, понятное дело, что как бы мало кто сейчас их снимает. Сейчас вообще YouTube очень сильно изменился, поэтому тут, как бы, нужно понять, что мне хотят предложить. Ну, что-то пишет. Я думал, ты скажешь: Мне нравится, когда надо в рот набирать воду, а потом смотреть смешные видео. И кто засмеется, тот проиграл. А, это типа вот это вот, типа. А можно вместо воды брать разные жидкости: там молоко, колу, кефир видео из тиктока. Ну, что за набор слов, реально? Ну, такое себе. Это довольно старая идея. Ну, реально. Уже мало кто даже такое вот снимает. Ну, это уже не так смешно. На самом деле, когда кто сидит и харкает друг на друга водой. Да для тебя все, старая старуха! Вечно твоя рожа недовольна! Вечно у меня рожи недовольна, понятно? Вот если ты увидишь такое лицо, знаешь, что я очень недовольна Старуха Вот мы и дожили Кажется, я старуха А хочешь, я тебе секрет расскажу? А, скажу секрет Какой? Что ж там за секрет-то такой? Какой? Или можно или спросить Ну давай, ну давай Удиви меня Сейчас будет опять какой-нибудь секрет из, из разряда, который мы с вами уже ранее слышали Что там э, я там это, я-то то Видела у меня на канале видео про детский садик Ну, я помню, что что-то было, но я... Ну, давай напишем Да, видео. Видела, да, видела. Какая-то длинная подводка на самом деле. Видела у меня на канале видео про детский садик. Да, реально, сейчас кому хер. Напишите, я тебе отвечаю прям. Знаешь, зачем я его снимал? Зачем же ты его снимал? Зачем же ты его снимал? Нельзя сразу написать. что это такое? Зачем? Почему я должна выуживать информацию? Возьми да напиши. Юля беременная. Ой, классика жанра. Вечно все беременные. Вокруг я не знаю. Дай только волю, все беременные. И я готовлюсь стать папой. Молодец. Ну да, сын Степа, который с хомяком живет. Который вот этот вот в профиле у него. Вот здесь вот. -вот. Мой первый Сын. а Может быть, давайте я ему напишу типа, молодец, поздравляю, какой месяц? Поздравляю вас! Или нет? Что мне написать? Ну, напишу просто, поздравляю вас. Ну, я написала, молодец, поздравляю вас. А что я еще скажу? Рада за вас. Чего? Что это? и сфоткала свой живот. Давайте я напишу, о ого, какой большой, а какой месяц. Какая тупая фотка. Где они такую нашли? Что это? Как кошмарно вообще. Я не понимаю. Второй. Ой, понятно, вот тут-то ты и посыпался, дорогой фейк. Потому что животик у беременных начинает расти с пятого месяца. А на втором там как бы только зародыш и нету животика. Так что вот так вот. Ну пусть будет второй, это смешно. Нет, может быть просто Юля отъелась на новогодних салатиках во время праздников. Поэтому, знаешь, нельзя отрицать, что это действительно какие-то пельмешки и салатики. Э, ну что написать, поздравляю вас или что, как думаешь? Ну хотя я уже писала, поздравляю Давай спрошу, а уже известно пол? Я сейчас удивлюсь Не, не удивлюсь Наоборот, если сейчас мне этот фейк напишет Что пол типа из разряда паркет Или ламинат Или там, я не знаю, какие-нибудь Да, вот как вот в мемчике с этим С гордоном было Мальчик будет, поэтому мне нужны деньги Ай, классическое Вымогательство началось Можешь мне помочь и моему сыну? Нет Нет да, у тебя ламборджини есть, а я тебе должна помогать, это а ты мне должен помогать в таком случае, потому что у меня ламборджини нет. А еще ты обозвал меня бомжихой как бы. Откуда у бомжихи деньги? Почему? Тебе жалко, да? Но я же бомжиха. Или ты забыл? Сам же так сказал. <таспоръем> Ткну его носиком, его же говнецо. <таспоръем> <таспоръем> Надо думать наперед, то, что ты пишешь вообще-то. Вот ко мне не придерешься. Единственное, к чему у меня можно здесь придраться, это к полу. И сказать у тебя ламинат или паркет. <таспоръем> Прости, я не хотел тебя обижать. Я не так выразился. Если я тебе карту скину, сможешь мне отправить хотя бы пять тысяч? У тебя и так есть деньги. Мои тебе зачем? Пять тысяч. Нормально. Ладно бы хотя бы там соточку. Я бы еще, может быть, подумала. Но пять тысяч. Вот это вкусы, понимаешь? Почувствуй вкус победы. Почти что нет. Юля их все тратит. Покупает себе дорогие вещи. А у меня трусы с дырками. Можно даже 10 прислать, если есть? А если я напишу еще одно сообщение, его следующее сообщение будет содержать, можно уже 15 тысяч прислать, так каждое сообщение сумма будет расти или как? Да, реально, за это время вырос аппетит просто. Нет. Я напишу, да, реально напишу, у меня нет таких больших денег. И сорян, я что, похожа на банкомат? У меня что, 27 миллионов подписчиков? Нет. Я бедный бомжик. Даже 3 миллиона набрать не могу уже сколько лет. Тут должна быть грустная музыка и приближающий на меня наесть. А сколько я есть. Да уж. Я максимально в шоке. А сколько есть? Представляешь? Тилька. Мне очень нужны деньги. Блин, ну деньги на самом деле всем нужны. Всем, даже богатым. Не просто же так там какие-нибудь политики, это самое, да? Вот. Поэтому как бы все любят деньги. Деньги это кайф. Ну типа кайфуешь, что хочешь делаешь. Если ты не веришь, что я настоящий Влад, давай встретимся, где скажешь, ты же в Москве, да? Давай в центре и дашь мне денег. Нет, ну вот а на самом деле вот насчет этого сообщение, не уверена, потому что мне кажется, что человек как бы уже не просто хочет деньги, а уже как бы намекает, что он готов как бы просто встретиться и увидеться со мной. Но, конечно же, вы понимаете, что ко мне придет не Влад Бумага, а придет кто-то там другой, либо вообще не придет, и будет стоять в сторонке. Но почему ты не отвечаешь мне? Потому что, наверное, не хочу тебе отвечать, твои сообщения слишком странные. Вообще, вся вот эта переписка, она настолько странная, что я даже не знаю. Фотка это конечно, такая упоротая. Я всем расскажу, какой ты плохой блогер блогер и отпишусь от тебя мне кажется настоящий влад бумага на меня уже давно не подписан зато этот подписан ну пусть отписывается Че уж там минус а4 э, будет у меня что поделать а еще ты ужасно поешь и твоя песня девочка let's Play" вызывает рвоту 34 Фу, что это такое? рвота 34 по-моему, это новый штамп рвота, ребят. Есть обычная рвота, а это рвота 34 у ццфу. Ну, да, я ужасно пою. Предлагаю вам послушать, кстати, мое ужасное пение, раз уж тут затронули эту тему. Девочка Play называется песня. Ищите в Ютубе, пишите девочка лесплей, тилька Проверьте, вызывает ли у вас рвоту 34 у ц, И пишите об этом в комментарии. Но я думаю, что здесь уже нет никакого смысла с человеком общаться дальше. Потому что что тут явно общение зашло в тупик У него закончилась фантазия, начался какой-то Полный бред, пришли мне денег и Мама, и клянусь, я настоящий Влад Бумага Там вообще все, что хочешь, тебе покажу, докажу Я еще раз, в очередной раз Хочу вам сказать, не верьте фейкам Пожалуйста, не надо, если человек Настоящий, блогер, знаменитость У него есть галочка, если галочки нету, То, скорее всего, это может быть обманчик Но если аккаунт большой, там, например Ну, там у некоторых просто блогеров нет Галочки, да, то вполне вероятно, что Это тоже настоящий аккаунт, просто галочку ему пока что не дали. Поэтому не ведитесь на такие аккаунты. Всегда перепроверяйте и доверяйте только себе. Никому больше верить нельзя. И никому никогда не скидывайте деньги. Золотое правило интернета и фотки. Сами знаете, какие. Ну, а с вами была я, Титечка Наташечка. Подписывайтесь на мой каналчик, пишите, как вам это видео в комментарии, как вы считаете, наглый фейк или нет. Облочьте его, если я его не успею заблочить, но, скорее всего, обычно Инстаграм сразу блочит, когда я подаю жалобы на такие аккаунты. Но Увидимся мы с вами уже очень скоро на этом канале. Не забывайте смотреть, кстати, мой летсплейный канал, если вам меня не хватает. Пока!